Грустненько что-то, ребятки. Какой-то отпуск прислал. снял. Бля, да. Помнишь это? Да. Служили? Не не... был... Нет. После концерта? Да, это так, что Башка была одна в G-клабе. Он тебя поднял, как ты ему разрешил. Просто настроение хорошее Мама. было. Я только поебался и выступил. Ну, Получил бабло, и у после... меня было хорошее настроение. Странный видос прислал, вообще конченый. Это было признание! Самое важное это! Признание! Все, выключи, пожалуйста. Не дал мне... Я Всем привет! Ура! Сегодня ночью выезжаем в Москву. Завтра будем в эфире Твони Ван Студио в 4 часа. Подключайтесь, послушайте, как мы угораем. И приходите на концерт обязательно. Барбат Холл Лео, прикольно Я еще не слушал ни одной заявки на Гранд Beats Думаю Между московским и Питерским концертом сяду послушать Про закрытую пати, кстати э, Я вообще о ней ничего не знаю пока что Я не вру шкуром Я честный Третье ума -э нэка На концерте будет э, узло, начиная со второго саби примерно До шести единиц исключительно Будет пара новинок Пара треков с будущего альбома с роксом Кстати, вот он, Ура рэп мы едем есть. Опять мы учимся. Хорошо. Семь куриц в моем телефоне. Не, на самом деле их больше, и они все подумали, что это не про них, я больше чем уверен, что все в порядке. У меня 41 размер ноги. Рукс в Авроре живет. В крейсере, ебать, прям с пушки хуярит по ночам. Живешь в Вроре. Где там хату чисто? Там охрана у тебя? Чуваки с мушкетами. Приходи на мой концерт и посмотри, как я не запахиваюсь. Ура, ура. Послезавтра концерт в МСК до 2 ноября. Строит за два дня до моего дня рождения 4 ноября, что все меня поздравили, мне будет 24. Начинаю стареть потихоньку. Писатель. Ты что, музон слушаешь? Не -не -не -не, слушай, слушай, слушай, я спросил просто. дорога как в Перми прямо проект со Стимом и карандашом это но ну, есть видео на The Flow в Ютубе, где мы объясняем, что это такое, советую посмотреть. Там все коротко и ясно. И пальмам чинсы. Ваня будет со мной вместе выступать. Он на весь тур включая московский питерский концерт. Приглашенный у нас спецгость. Я смотрю на ютубе всякую хуйню, типа Геннадия Корина. А -а -а -а. Как чуваки угорают над феминистками. Смотрю иногда всяких летсплейщиков угарных. Смотрю Видосы со студией Все, что и остальное На совместном альбоме Почти везде мой продакшн В Перми Ваня тоже будет. Ваня будет везде Насчет Дальнего Востока я не уверен Но так в принципе Практически во всех городах он точно будет Фан-встречу провести Ну вот я же съем Еду э, завтракать в галерею Так что можно меня поймать Там где-нибудь Кто хочет фоткаться Сдаюсь 7 единицу С4. Да иногда за шкварные истории смотрю. Это Геннадий Горин. Что? Геннадий Горин. Что Геннадий Горин? Нет. На кликлаке. Кули, Ваня, у тебя название альбома пиздит Ты тупой Ты тупой, закнись Закнись, тупой Хотел ему сказать, послушать трек риска и предубеждение, тебе станет ясно и понял, что его не послушать Послушать Вконтакте Так он, он есть? Вконтакте есть А, он с Apple Music? Да, этот, его продал. просто с площадок с продаж Господи блять, ебучий как там ВКонтакте, все есть. Блять, надо было риск. Надо было этот э, риск пихать нулевым треком, чтобы всем было понятно. Угу, действительно Ну или не знаю, шестеренку послушать там. Внимательно. Понял, Рукса хочу от тебя детей. Извини, это... я люблю Снежану, Сэм. Ну, и тем более, это чувак с именем Стас писал. Стопудово. это ну, не кайп. Стасон, Стасон не хочет от нас детей, мы уже его внуки. Вот еблодраловка классическая, вот в честь Харатса это слово и появилось. В Омск привезу себя и Ваньку привезу. Омские девчонки, накиньтесь на Ваньку, когда он приедет крутой пацан, теперь ему, можно... Не теперь ему можно давать с... вдвойне, короче. Если вы раньше не... не были мотивированы дать Ваньку, теперь у вас есть мотивация. К сожалению, ничего не выйдет. Честу тебя. Не хочу эту хуйню больше слушать. Сейчас вы поедем. Это булки-баражки. Ой, ёкарный бабай, что будет? <социт> <социт> Ой, блядь. Какой парень, как-как-какой как замуж. Как, какой парень. Ваньку шалом. Антух в Красноярске буду, да, наверное. Я думаю, да, я еще не видел список городов, мы его узнаем попозже, где-то через месяц. Ой, блядь, ты сексуальный психопат, лай. Ну, блин, возможно, да. Ты сексуальный психопат, реально ты, хочешь, у тебя вкусы очень специфичные. Не, не буду, ладно, в эфире пародировать тебя Спросил у Рукса, как развиваться в вашей индустрии, если нет возможности Как это делал он? Два-четыре часа в день, читай рэп да. Все получится и заселяйся со мной в хату. Шестеренка, это я записал. Ета я. Да, я серп на одну А молот? На сколько? Э -э молод, я, я на 90%. Серп молод. Молодой серп. Ты только что из чейна. Стрейра чейн. всеми хочу сфоткаться. Насчет митинг Грита, Вафел, который должен был делать концерты, весной проебался. Хочет избежать ответственности за всех кинутых на билеты. И это он обещал митинг Митингрид, Грит, который обещал я, пока что еще не анонсирован. Потому что я пока такого не обещаю. Но я подумаю. On the FaceTime, and we on Bobcat talk, and I'm like, "Acting, bro. Always in a rush. No time for coffee cup. And it's just how it goes. Families first. Masha, hima, krasava. There are not enough pairs of things." чтобы очень серьезно начать делать музыку и получать с этого хороший результат. Что время узнать, где девочка, где При... При... Треки на буржуйском, да очень скоро на самом деле. Альбом марку нет, не чекал его еще Я начал в 13 лет делать рэп Бля, Блядь, что такое классические эфиры, блядь когда в мой город, когда в мой город, ебашь фитсокси, Окси ну, да, и... ну, Так будет всегда. Вот, вот когда я не показываю лица, как-то поинтереснее эфир. Это то закономерность странная. У меня пока что классический эфир, это когда Роял Флоу и как познакомился с Антоном. Угу. Вот это вот такие классические вопросы. Я один раз в самом начале отвечаю на него. завтра не знаю во сколько тебе подгонять в галеру завтра я буду в галере через минуты две-три еще капает дождик да, чуть-чуть топнут а рук со мной познакомился в в социальной сети Мой Мир, блять, на Mail.ru В далеком... В восьмом где-то, или девятом? В восьмом, наверное да. Чтобы сделать, как отец его там 08 -0. Не, не из Питера, а из Казахстана. Плак, от отъебись со своим тупым вопросом. Я видел его уже три раза. Ты спросил хуйню, поэтому я на нее не отвечаю. Да, чуть-чуть отрастил волос. Сантиметра три. Алина, привет. Передаю тебе привет, Алина. типа вроде как с випами мы фоткаем рисуем автографы так по крайней мере было всегда плакали ты не понял вообще смысл слова букинг в принципе Да, слушал альбом фьючера да. джусвелла два или три трека нормальных есть говнище полное пиздец как мне не понравилось я расстроился надо этих mm -hmm. купить кассет для брит да кстати уже ступились если все, все ебало изрезал От Лямыча привет Лямычу тоже салам <клес> Скукотища Какой фильм посоветуешь Веном за на диване не ждать Сайфер, это круто Если пацаны умеют читать рэп На этом сайфер нас у нас не так уж и темно Просто кажется Из-за тонировки Вот она галереюшка Держим путь Спасибо за приятного аппетита Приятного бон аппетита Приятного бон аппетита Или хоп привет обязательно При любых раскладах Вообще теперь залетаю в будку и начинаю фристайлить трек. Из новых челиков, которых стоит послушать, вот этого пацана послушайте, Ваннеровских послушайте его. Моя девушка где? Фу. У -у -у -у -у -у -у -у Рано еще вам об этом узнать. Во всяком случае. Джиран 2 будет спрашивать. Слоб. А можно где-нибудь здесь. Спасибо большое, до свидания Спасибо. Ладно, короче Все, кто нас спалил Не обламывайтесь, подходите фоткаться Мы пошли жрать Всем хорошего вечера. Чао.